Ты понимаешь, что ты какую-то свободу приобретаешь, какую-то легкость. И знания как бы сами собой стали раскрываться. Я просто делал то, что рекомендовал мастер. Сложно сформулировать, но ощущение, как будто ты становишься все больше и больше и больше, не в физическом смысле. Каждое посещение это как, как новый мир. О мастере я узнала совершенно случайно, через какие-то общие чаты в Испании. И я когда увидела, я поняла, что мне надо туда попасть обязательно. Жизнь меня долго подводила к тому, чтобы узнать о мастере, узнать о Крии. Вот. Но узнал я в апреле 2019 года, когда пришел на семинар, то подумал, что вот очередные полезные знания в багаж уже знаний, думал, ну будет интересно но ну, на самом деле знания получил те, которые произвели на меня такой, можно сказать, поворотный момент. Это был один из первых московских семинаров мастера, он проходил на Арбате даже, я сейчас помню. И я пришла туда с подругой и осталась на следующие 13 лет. Занималась какими-то техниками йоги, медитации, хотела всегда заняться, подойти к этому глубже, но вот не знала, с какой стороны, и когда увидела, когда узнала о мастере, я поняла, что это было как бы мое. Столкнулась в Крии с одним замечательным парадоксом. Мы же не стоим на месте, мы развиваемся постоянно, мы эволюционируем. И даже если информация, которую мы получаем, казалось бы, одна и та же, она каждый раз открывается по-новому. Мастер часто говорит, что мы стремимся к всегда новой радости. И встреча с мастером, и постоянное погружение в крию, оно и в жизни, и в практике, оно дает вот это ощущение вечной новизны. Как-то и думать стал по-другому, и... Ну, многое стало преобразовываться в жизни, менялось, менялось, менялось. Ну, все перемены как-то к лучшему. Часто до этого воспринимал, что перемены они могут быть негативные, могут быть отрицательные. А потом стал воспринимать все перемены позитивными. Цель гораздо выше и она внутри, и она возможна, ее возможно достичь, а я бы сказал, необходимо даже. Но то, что я сегодня передам, это сакральные знания, вы их нигде никогда не найдете, их никто не дает, если даже кто-то и знает, потому что это передается уже в глубоких посвящениях, трансцендентальных передачах. Если в голове, в уме возникают вопросы философские, серьезные, онтологические, как сказали бы ученые, приходите на семинар. Все ответы здесь. Я бы не сказала, что это было трудно. Это было. Ты выходишь после семинара, такое ощущение, что тебе становится светло, ты ничего не боишься. Ты поднимаешься как-то над, сам, над, сам над собой.